И снова здравствуйте, с вами на связи Валерий Иванов. И сейчас хочу задать короткое видео о том, как выполнить квалификацию в проекте SGN, Sig Global Network. Sig Global Network переводится как э, поиск глобальной сети. Вообще это рекламная площадка по обмену, я расскажу об этом подробнее, на самом деле как можно здесь не только заработать денег, но и продвинуть свои собственные проекты, сайты, ресурсы или все, что у вас имеется в наличии. Это очень крутая возможность. Зарабатывайте деньги и продвигайте сторонние проекты. Здесь, внутри проекта, да-да-да, есть такая возможность. Итак, вот у вас кнопочка в правом нижнем углу, старт серфинг. Нажали на нее, и у нас начался просмотр рекламы. Так вот, ребят, вы свою рекламу можете ставить вот сюда, потом когда заработаете, либо купите, либо можно просто заработать монеты, и потом, используя эти монеты, выставлять свою собственную рекламу. На этом и мы будем зарабатывать тоже. Точнее, зарабатывать компании, частью прибыли будет делиться с нами. Но об этом тоже отдельное видео. Сейчас у нас видео все-таки про постановку рекламы, про выполнение ежедневной обязательной квалификаций. После того, как вы посмотрели объявление, нужно выбрать два одинаковых объекта. Кликнуть по-любому из двух одинаковых кликаем, и нажимаем Next сайт. У нас запускается новое объявление рекламное. Компания еще, в общем-то, не открылась, поэтому объявлений мало. Одно рекламное объявление ждет на входе и иногда появляется здесь вот у меня было средство для похудения, какой-то криптопроект еще. Так вот, посмотрели, выбираем два одинаковых объекта. Одинаковые у нас стрелочки с указателями. Нажали на них и нажимаем Next сайт чтобы посмотреть следующую рекламу, можно будет ставить баннерную рекламу, вот такую, можно будет ставить текстовую рекламу и можно будет ставить прямые ссылки на ваши сайты, какие сайты смотрите сами, учтите, что здесь работают люди, которые в принципе уже знакомы с работой в интернете, так что вполне возможно, что ваш проект им тоже покажется интересным. Я считаю, это просто блестящая возможность зарабатывать деньги в одном проекте рекламирую рекламируя другой проект. Вот чудо какое-то. И никто же ничего не запрещает. Дальше у нас доеднаковые аккумуляторы. Нажимаем Next Side и переходим к просмотру следующий. Я слишком быстро кликнул, там было. Вы заработали половину токена или балла, там что-то такое было рекламного за каждое. То есть те, кто даже находится на бесплатном статусе, зарабатывают здесь монеты, которые потом могут использовать для того, чтобы оплатить свой статус и перейти на платный, либо для того, чтобы можно было рекламировать собственные проекты. Ну разве это не чудо? Да, пол кредита. И нажимаем на их сайт. Нужно посмотреть 10 объявлений за сутки. Это занимает ну сколько? Пару минут, наверное. И вот у нас какой-то еще альфа-трейдинг-бот, какой-то бот, какой бот кто-то поставил на рекламу, пожалуйста. Вы точно так же можете выставлять свою рекламу и рекламировать свои компании. «You have clicked 10 ads» – вы посмотрели 10 объявлений, то есть квалификация на сегодняшний день у меня выполнена. Вот и все, все, что нужно делать. чтобы зарабатывать самому, и еще и свои проекты продвигать. Я, например, планирую продвигать и свой Инстаграм, и свой YouTube. Ну, может быть, еще-то у меня парочка. Есть проектов в интернете интересных, таких долговременных. Их я тоже, скорее всего, выставлю. Но сначала нужно будет начать зарабатывать рекламные кредиты, ну, и вообще развивать эту компанию. Я считаю, что перспективы большие, тем более, что у меня есть опыт работы точно в такой же компании, прям... Очень похоже, ну, прям как два брата и близнеца. Я выставлял там свои ресурсы, ссылки, ставил ссылки на, на YouTube. И я смотрю, скажу вам, были тысячи живых, реальных просмотров, потому что люди выполняют квалификацию, они обязаны досмотреть. И это очень сильно мне помогало тогда. Поэтому я с такой готовностью взялся за работу в этом проекте. Потому что я знаю, я помню, какие были, были результаты, и я ожидаю результатов еще лучше, чем они были. Чего и вам искренне желаю. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы прямо под этим видео, подключайтесь в мой чат, вместе двинем и вместе заработаем.